Uh -huh. Контракт – это сервис, который позволяет быстро реализовывать и закупать продукцию по выгодной цене. Вы можете настраивать условия сделки и получать только те заказы, которые вам подходят, а также в дальнейшем отследить историю этих заказов в личном кабинете. Есть возможность ограничивать круг лиц, которые могут видеть ваши объявления. Вы будете получать только нужные вам уведомления и при необходимости сможете обсудить все возникшие вопросы в чате. М-контракт, продукция будет продана до поступления на склад. Переходите по ссылке, регистрируйтесь на сайте и вступайте в новую эру торговли металлом. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.